Добрый день. Сегодня маленький, но полезная посылка. Тут должны быть фонарики для велосипеда. Темное время суток. Надо их обязательно начертать на себя. Для велосипеда. Ну, можно себя. Без разницы. Главное, что... Меня один раз не очень постановили. Сзади, мне кажется, фонарик не горел. Почему не делает? Береканомно включил. Так, что у нас сегодня здесь? Вот такой. Это все? Что-то я думал, что будет немножко другое. Думал, что тут будет две ссылочки. запакована она очень классно, реально что-то написано по-не Достал. так защита батарейки. Я вытащу, все. трека здесь обычная вот такая, две даже. Так, но я не думаю, что он будет. Я думаю, что он долго будет работать. Посмотрим, как это работает. Так, кнопочку нажали. Так, главное я сейчас экспериментирую разобрался с штуковиной она каждый реагирует. сначала нажимаем выбираем режим мигание или просто светилась вот допустим мигание надо потрясти все пожалуйста включилась то есть она работает на движении если ты едешь она включается Останавливаешься, она сама выключается так удобно или можно выключить довольно в принципе удобно раз сейчас поменяю вот, бегает. Так, сейчас запустим. Забыл сказать еще, что в комплекте такая резиночка была. Довольно крепкая, но продержалась у меня. Все еще работает.